Ну вот, дом как бы внешне. Да, вроде бы так ничего. А зайдешь, то просто. К думал, что видишь, что там все хорошо, чайное, благородно. Но на самом деле. Ну вот, вот этот балкон, на который нельзя выйти. Непонятно зачем. Так было придумано. Виноград посол. Ну, no комен просто. Виноградик будет. Вернулись мы на дачу, где я пыталась убрать два года назад. Ну, как бы через два года такая вот ситуация. Понятно, что больше здесь никто не убирал. Опять хламыдник, бомжатник. Как я последний раз подметала два года назад. Больше тут, походу, и не подметалась. <coughs> ну, печально, конечно, все печально. Я вообще не знаю, как что у человека должно быть в голове, чтобы такие условия жития нравились. Тут пыль никогда не утиралась. Просто слои. А сейчас, друзья, вы готовы? Сейчас мы пойдем на кухню. Сейчас я вам эту кухню покажу. Как бы вот такая вот печаль вот печка не знаю функционирует она вообще эта печка или нет неизвестно сколько лет вот этой штуки ну тут как бы посуда, как бы там ржавые гвозди, все в перемешку. Мебель под старинку. Кошанка. Ну и, собственно, стол. Тогда дам прекрасная скатерть, как вы видите, чудесная просто. Практически новая. Ту Мивинку, наверное, уже мышки прогрызли. Вот, за таким прекрасным столом обеда от папа. Просто интересно, здоровый, как бы мужик, и кажется <coughs> адекватным. Но вот такой вот способ у него жизни. И если честно, если я два года назад при своем-то здоровье пыталась тут навести порядки, то приехав сегодня я даже не собираюсь ничего делать, абсолютно судите меня не судите но делать этот вообще ничего не собираюсь это просто неблагодарная работа зачем считаю тянуть бегемота из болота если мы здесь хорошо. Вот такая вот дать. Зеркало. Ну, Пойдемте на второй этаж. Попробуем. Про пол я папе уже говорила, что нужно с ним что-то делать, чтобы не погнил потолок. Тоже дерево не обработано ступеньки тогда я была очень хорошо их поубирала ничего этого страхомудия не было сейчас тут жопа и ё -мое. бляха а ли мне туда вообще эти сейчас секунду фух забралась на второй этаж Ужасный специфический запах, непонятно чего, кого. Сердце хватает. Ну, мебель все по-прежнему там под пылью грузнет. Ну, с тех углов я убирала, все диваны повыкидывали. Папа что-то режет. Ну, продолжается стройка века. печально модная штукатурка хай-тек или по простому хайтак хай так буде печально суд по-хорошему надо ее продать нормальным людям с нормальной головой и с руками которые растут откуда надо ну, за этой стенкой чтобы вы понимали там балкон но пройти туда нельзя потому что шел правильно что нет двери тоже такая замануха да. как-то страшно спускаться по этим ступенькам Чтобы вы понимали надо становиться так что кто там лазать Синят, что на них все как-то стремнее и стремнее спускаться чего не надо uh -huh. не надо Потом с собой мы с собой заберем. Шу, давай это. Короче, сосиски мы есть не будем, да? Оксана. То что не будем есть сосиски, не будем. Ну, Человека, и да, и доро... и дор... и дороги интереснее сейчас. Я вкусный, там. Нет, Пошел Пошел уехали. Поставили наши bandera И medidas